Приветствую вас на канале Hetman Software, если вы столкнулись с необходимостью установить Windows, ускорить работу компьютера или избавиться от вирусов и не знаете как это сделать смотрите наше видео, в простых уроках раскрыты секреты компьютерной грамотности и посмотрев несколько роликов вы оцените насколько это доступно для изучения. Задавайте вопросы в комментариях, наши специалисты найдут решение любой проблемы и обязательно ответят вам. Теперь вам не нужно обращаться в сервис по ремонту компьютеров и выбрасывать деньги на ветер. Подписывайтесь на наш канал и станьте с компьютером на ты.